Друзья, всем привет! Сейчас будем ожидать подключения нашего эксперта, ну и, конечно, пару минут подождем еще зрителей. Спасибо, что вы присоединяетесь. Напомню, у нас сегодня тема эфира – это пигментация, причины появления и методы лечения. Готовьте свои вопросы. Я надеюсь, что мы с нашим экспертом сегодня, с Андреем Федоровым, ответим на все. Также у нас подготовлен обширный материал, поэтому, возможно, мы ответим даже заранее. Как раз идет подключение нашего эксперта. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте. Ну что а, ж, Не, не да. могу не сказать, сейчас, как мне приятно вас видеть. Вот, да, опять я. Да, здрасте. Здравствуйте вот взаимно. А... Вот надеюсь, меня еще можно узнать, потому что я нахожусь за городом в деревеньке, и поэтому у нас тут подпольных барберов знаете или нет уже скоро буду наверное не знаю, что делать, сделать косу или как Трамп складывать волосы в несколько а... там, слоев Над на голове. Надеюсь, вот, но... меня можно узнать, потому что я да. у вас не была уже сколько. Ну а ладно. Вот, ничего такого крупного. Так, да, слышно меня, видно, нормально. Да, вот, так, что, да, да, так что вы без меня прекрасно сохраняетесь. Вот, это и точно. Спасибо, ну, что очень же. приятно. Но да. ну, я буду первой в очереди, когда все-таки нас, нас, нас выпустят. Да. Итак, Итак, я думаю, что мы, в принципе, можем начинать. У нас уже 30 человек почти. Позволю себе представиться. Меня зовут Анастасия. Я не косметолог, я маркетолог. Поэтому вопросы нашим экспертам я задаю на уровне пользователя, клиента, потому что я таким и являюсь. И позволю себе представить сегодня нашего эксперта Андрей Федоров, врач-косметолог с более чем десятилетним стажем, преподаватель, главврач Swiss Beauty клиник Спасибо, что вы с нами. Я думаю, что ваши зрители еще и отметят а, невероятную а, энергию вашу. Ну и... уж не знаю, да, бьет ключом. Ну да, бьет ключом. Вот, кстати, пробежался сейчас, поэтому такой бодрый, в тонусе, да, вот буквально наверное, час назад вернулся. Из плюсов загородной жизни это, конечно, возможность пробежек уже тут. Полумарафонские дистанции освоил, уже скоро перейду, наверное, вот как бы в отсутствие стартов досрочно вот пробегу марафон. Должен был в Риме бежать марафон, кстати, в апреле. Но, естественно, как видите, ничего не случилось. Да, наши планы порушились. Да, тема нашего эфира – пигментация и методы борьбы с ней. Поэтому, естественно, первый мой вопрос будет о том, каковы же причины появления пигментации, только ли солнце влияет на нашу кожу. Да, это действительно вопрос фундаментальный и на самом деле далеко не банальный, как может показаться, потому что, учитывая совокупность причин, по которым может появиться пигментация, мы можем выработать совокупность стратегий, которые нам позволят этой пигментации избежать или уменьшить mm -hmm. ее, или не получить, что называется, стойкую пигментацию, которая год за годом будет возвращаться и ничего вы с ней не сделаете. Надо понимать, что наработка пигмента, да, наработка меланина, а именно меланин, mm -hmm. это тот пигмент, который содержится в верхних слоях кожи, и он определяет ее цветность базовую, после загара цветность, да, и mm -hmm. вот именно он наш и друг вроде бы с точки зрения экранирования ультрафиолета и с точки зрения того, что кто-то может похвастаться красивым загаром, но ну и враг, потому mm -hmm. что в некоторых ситуациях избыток этого пигмента как раз приведет к пигментации. Так вот, наработка этого меланина – это высокоокислительный процесс. То есть, грубо говоря, он начинает появляться, как защитная мера на избыточную активность свободных радикалов, которые как mm -hmm. раз злодеи такие и вырабатываются, в том числе под действием ультрафиолетового облучения. То есть принцип здесь очень простой. Ультрафиолетовое облучение, не будем сейчас сдаваться в разные его спектры, да, вот просто оно подействовало на кожу, mm -hmm. в коже начинают вырабатываться под действием этого ультрафиолета свободные радикалы, Дальше на защиту бежит антиоксидантная система, которая должна им дать быстренько по башке сказать, ребят, не надо, не надо. И параллельно в качестве защиты, второй такой эшелон защиты, вырабатывается мощный антиоксидант меланин. Mm -hmm. То есть меланин это не только вещество, которое экранирует, да, солнечный свет его, можно сказать, гасит, но и вещество, которое блокирует распространение вот этих свободных радикалов. И чем хуже у нас вывезет антиоксидантная система в той или иной mm -hmm. ситуации, тем Хуже у нас прогноз по наработке меланина. То есть, если антиоксидантная система классно справилась, по большому mm -hmm. счету мы, скорее всего, не увидим избыточного вот этого образования меланина и не увидим явных вот пигментных каких-то э, зон, где эта пигментация выше. Если антиоксидантная система по каким-то причинам дала сбой, то мы получаем что? Мы получаем первое – красноту, отек и так далее, все, что связано с mm -hmm. солнечным ожогом. Да, в той или иной степени. А, то есть, когда мы видим красноту, мы понимаем, что свободные радикалы выработались в таких объемах, что воспалительный процесс сейчас в коже доминирует, и мы видим клинические проявления этого самого воспаления в виде красноты, отеков, да, повышенной температуры и так далее. То есть, все классические признаки. Дальше, как кривая, что называется, пойдет. если... Свободных радикалов совсем прям бомбануло все, ситуация серьезная. Скорее всего, мы получим типичный солнечный ожог, да, при котором у нас что, будет пузырь, вот, который потом лопнет, да, и так далее. В такой ситуации у нас повышенные шансы запигментироваться прям вот всерьез и надолго. Почему? Слишком много свободных радикалов было, и первое, во-первых, они мощно простимулировали клеточки, которые производят пигмент. Это клетки называются меланоциты. Да, вот они производят этот самый меланин. Сидят все там и его штампуют. Вот. здесь, получается, они получили мощный стимул о том, что, ребята, давайте этого пигмента штамповать побольше раз. Второй пункт – размножайтесь сами как можно активнее, потому что на вас вся надега в плане защиты. Да? И третий момент – мигрируйте. То есть не только размножайтесь, но и занимайте все пространство по возможности. Вот такая вот сигнальная у нас реакция произошла при вот солнечном ожоге или если мы переборщили с загаром. И второй важный пункт: свободные радикалы эти они не щадят никого, рушат все и рушат так называемую базальную мембрану. Это тот слой, который разделяет поверхностные клеточки эпидермис, которые все время отшелушиваются, да? и дерму более глубокие слои кожи. И вот этот слой разрушается. И меланоциты, которые провоцируют как раз, вот, да, которые э, синтезируют этот пигмент, они устремляются в эту брешь и прекрасно начинают жить в более глубоких слоях кожи. То есть туда проваливается и пигмент, и сами они нарабатывают пигмент, так они еще и там продолжают жить. Кожа-то потом восстановится, но какая будет петрушка? Вот вы приехали, сначала все вот такая смугленькая, все симпатично, потом потихонечку вот эти вот верхние слои кожи, да, эпидермис, они обновляются, клетки, соответственно, пигменты становятся меньше, меньше, и за небольшой период времени, в течение где-то месяца, вы видите, что о, все классно, вроде как пигмента нет, а какие-то зловещие пятна вдруг бах и остались. И более того, постепенно и там вроде бы так они ну, стали менее заметны, но все равно сохраняются. Но как только наступила весна, тут же вы видите повтор, эти пятна будут сразу появляться. То есть, что мы можем получить в самом негативном сценарии? Мы можем получить Клетки, которые производят пигмент, которые находятся mm -hmm. не в поверхностном слое кожи, а попали глубже, и теперь они оттуда никуда сами собой не денутся. И каждую весну вы будете получать стойкий пигмент, который не будет уходить на наружных средствах, типа кремов, пилингов. Mm -hmm. Почему? Да они нифига не проникают да, вот дальше вот этих поверхностных слоев. И единственный способ уничтожения такого пигмента будет... Попытка уничтожить вот эти самые зловещие меланоциты, да, которые спрятались там глубоко и сидят. А в принципе здесь уже, к сожалению, пригодится может только косметолог. Тот самый с аппаратами да, он возьмет и методом травмы той или иной уничтожит эти клетки. То есть это может быть там фракционный лазер, может быть какая-то mm -hmm. фотосистема. Ну, то есть уже тяжелая артиллерия выкатывается. То, что мы обычно э, говорим, что это терапия второго эшелона. Первый эшелон мы всегда все-таки стараемся дома лечиться, подготавливать пигментацию, и лишь вторым эшелоном потом мы уже прибегаем к каким-то серьезным к таким вот аппаратным методикам. Ну, это я вас так чуть-чуть, может быть, подгрузил, но надеюсь все понятно. То есть я резюмирую сейчас и передам вам слово. Mm -hmm. Резюмирую вот о чем. То есть для того, чтобы появился пигмент, нужно, чтобы клетки его производящие меланоциты начали его активно да, синтезировать. Mm -hmm. Эти клетки запускаются в ответ на выброс свободных радикалов. Свободные радикалы вырабатываются в коже под действием ультрафиолетового облучения. Если свободные радикалы вырабатываются в избыточном количестве, и антиоксидантная система кожи не смогла их подавить, то происходит классический солнечный ожог. Краснота, отек, вот это вот все. В этой ситуации часть клеток, которые производят меланин, может со своего поверхностного уровня, из эпидермиса, провалиться глубже в более глубокий слой кожи, там, где находится коллаген, эластин, в дерму. И вот mm -hmm. тогда мы получаем так называемые смешанные пигментации эпидермально-дермального происхождения. То есть когда и наверху пигмент, и глубоко пигмент. И вот с такими пигментациями наиболее сложно бороться, и люди из года в год снова, как только попадают на солнце, видят наработку этого глубокого пигмента, mm -hmm. и не могут его отшелушить, убрать какими-то пилингами, скрабами, там, наружными средствами, нифига он не убирается. То вот если в двух словах вот так это выглядит. Mm -hmm. Что Если мы э, за лето там, перезагорали, то mm -hmm. мы увидим эффект весной при э, условном... Нет, новом. к сожалению, нет. Мы mm -hmm. увидим эффект э, прям вот что называется сразу получите uh -huh. распишитесь. То есть когда загар начнет сходить, мы увидим те зоны, где продолжает вот этот пигмент вырабатываться в поверхностном слое в эпидермисе, да. Эти uh -huh. зоны, если он где-то провалился глубже, еще и в дерме. Ну визуально мы что увидим? Да просто увидим. Приехали, пигментное пятно появилось, uh -huh. а раньше никогда такого не было. Вот это к вопросу о том, что это ждет любого в любой момент. Почему? А вы же не знаете, как у вас антиоксидантная система в этом году там подготовлена. Да? Угу. Вот Все ли у нее по-прежнему хорошо, или вдруг какие-то есть нюансики. Не знаете генетику. У кого-то активнее работают клетки, вырабатывающие меланин, у кого-то менее активные. Да? Вот еще многих аспектов мы тоже как-то не касаемся, не знаем. И как следствие, это такая лотерея своего рода. Вот мы поехали, вот человек, особенно кто хорошо загорает, позагорал вроде как обычно, вернулся, загар чуть-чуть равномерность потерял, и бах, какие-то пигментные пятна на коже мы увидим. Дальше вопрос лишь в том, какого глубины, какой глубины залегания этот пигмент. Вверху он лежит в поверхностном слое или глубже? Проверить это мы можем очень просто. Начинаем пользоваться наружными осветляющими кремами, например, легкими там, пилингами, например, с да, И смотрим, если пигмент взял и ушел под этим соусом, классно нам фортануло, значит, он залегал поверхностно, и мы до него достали. Если он продолжает оставаться, как ни в чем не бывало, пигментное пятно остается, да, к сожалению, значит, пигмент ушел несколько на иной уровень и придется уже так или иначе бороться с ним более агрессивными методиками, включая аппаратную косметологию. Вот. Поэтому получим мы этот пигмент сразу. И по большому счету мы будем лицезреть вот уже последствия по весне в каком плане. Если клетки выживут, которые проводят, ну, производят этот пигмент, угу. при активном солнечном облучении мы сразу получим снова пигментацию. Причем угу. надо понимать, что нам для этого не обязательно выбираться на суперактивное солнце. Дело в том, что есть разные спектры ультрафиолетового облучения. Вот в частности УВБ-спектр, например, он почти не проникает через атмосферу, что нам сфортило, не проникает через какое-нибудь стекло, например, да? но он-то и вызывает как раз вот этот вот загар, обгореть, мы можем в первую очередь под действием его. Он поверхностно проходит только в верхние самые слои кожи. А вот, например, УВА-спектр более коварный, он тоже запускает выработку свободных радикалов, да? И он mm -hmm. проходит в глубокие слои кожи, в дерму. И он проходит и через стекло родимый. Да, вот. И э, в тени он нас тоже настигает, злодей такой. Ну, если вот такая легкая тень, да, такая полутень. Mm -hmm. Поэтому те, у кого особенно вот пигментные пятна, такие вот глубокого залегания, тут не приходится полагаться на то, что не поеду-ка я в следующий раз на солнце жарится, и у меня этот пигмент не появится. Появится еще как. То есть здесь, грубо говоря, не обязательно получить вот ту дозировку УВБ-спектра, когда можно обгореть. И пигмент очень легко появляется вот, ну, скажем так, по весне, как только, так сразу. То есть март-апрель он уже вовсю вылезает. Вот здесь в этой связи надо понимать, что не только сам вот сформировавшийся Меланин mm -hmm. играет роль, да, вот, ну, вот мы позагорали, вот он появился, вот оно пигментное пятно. Но сами клетки под действием ультрафиолета, вырабатывающие этот пигмент, перепрограммируются и они становятся активнее. И насколько они станут активнее? Да mm -hmm. черт его знает. То есть мы можем уже вернуться, вроде бы и солнца нет, а они все кочегарят и кочегарит, нарабатывают и нарабатывают этот пигмент. И мы тогда будем видеть довольно стойкую, постоянно существующую пигментацию, да, которую mm -hmm. можно будет остановить в первую очередь наружными средствами, да, которые заблокируют избыточную работу вот этих клеточек. То есть разные наружные кремы. И уже потом там что-то косметологически добить. То есть понимаете, какая штука? Мы получим этот пигмент и сразу, и более того, он с большой долей вероятности будет возвратный. Особенно, повторюсь, нам тяжко дадутся это вот mm -hmm. такие глубокие пигментации. В этой связи основные, наверное, стратегии какие? Безусловно, антиоксидантные системы это важно, но мы не пьем просто так антиоксиданты, да, от балды. Потому что напомню, mm -hmm. что вот, например, все гормоны, их производство, их синтез – это высокоокислительный процесс. То есть не будет окисления – не будет гормонального фона мы помрем да, противовирусная защита противоопухолевая защита это все работа свободных радикалов то есть они нам нужны поэтому мы ни в коем случае не говорим что мы вот так вот топорно берем и начинаем полгода пить антиоксиданты да? но безусловно подготовить кожу наружными средствами с антиоксидантами и приемом внутрь определенных антиоксидантов если вы склонны к тому что обгораете активно если вы склонны к образованию пигментации, это правильная стратегия перед где-то за месяц до активного солнца. То есть вы можете выиграть таким образом. Если вы э, хорошо простимулируете антиоксидантную систему, рассчитывая на то, что мы не знаем, как там сейчас дела у нее обстоят, но давай ей mm -hmm. немножко поможем. Главное тут вот без, без фанатизма, без перебора. Мне это сработает. помогают тем, что за какое-то время до отпуска начинает загорать солярий. Но кажется, что это не помощь. Да, к сожалению, это не совсем помощь, это способ хорош лишь одним, что мы можем выработать уже настоящий меланин, да, который будет немножко экранировать и сглаживать последствия вот такого вот ядреного интенсивного ультрафиолета. Потому что губит нас в первую очередь что? Другие климатические зоны чаще всего. Потому что вроде бы у нас есть солнце там куда-нибудь на майске, вот мы вырвались, да, и, пожалуйста, вернулись как там красный, как поросеночек или там шоколадный, у кого какой в зависимости фототип, да, вот, но это не то. Вот когда мы едем в другой климатический пояс, там гораздо ну, интенсивнее ультрафиолетовое облучение, вот это для нас супер стресс для кожи. Или когда мы зимой вдруг рванули где-то, где есть активное солнце, это тоже супер стресс. Я напомню, что загар он вырабатывается не сразу. Первые два-три дня не формируется еще настоящий меланин. Повторюсь, этот процесс связан с окислением. Он такой, знаете, каскадно разворачивается день за днем. Первые несколько дней на солнце люди действительно темнеют, но это не настоящая пигментация. Это тот меланин, который уже существует, лежит, зная себе, вот в этих клеточках запасен, да, клеточках кожи. Он окисляется просто под действием ультрафиолета, меняет свой цвет, поэтому часто этот загар такой немножечко сероватого оттеночка, да, такой немножко по-другому выглядит он. Вот, он меняет свой оттенок и скрадывает зачастую вот эту легкую красноту, которую мы даже и не заметили. Почему очень многие, кто возвращается с пигментацией, говорят, да я даже не обгорал, ребята, я вообще хорошо загораю, я спокойненько там за несколько дней позагорал на солнце, все, подготовил кожу, дальше уже не боялся обгореть, у меня все классно. Вот первые несколько дней самые гаденькие и ударные. В том uh -huh. плане, что истинного пигмента нет, то есть защита еще не усилилась. Тот пигмент, который есть, он окисляется и перераспределяется в клеточках, создавая псевдозагар, но он не защищает той степени, в которой нам бы хотелось. Поэтому большие стратегии, их здесь несколько, как нам уберечься от э, повышенного риска пигментации, да, от, вообще от пигментации. Первая mm -hmm. большая стратегия, первые несколько дней, когда вы оказались на интенсивном солнце, используйте солнцезащитные средства, которые э, помимо того, что содержат химические фильтры, еще и содержат физические фильтры, которые отражают часть солнечного облучения. Кто это такие? Это, если говорить из популярных, да, фильтрах то это оксид цинка, диоксид титана. Вот такие вот ребята, которые дают белесость определенную. Mm -hmm. То есть не брезгуйте здесь кремами с той самой белесостью. Это неплохо, потому что многие ищут кремы, которые незаметны на коже. Дело в том, что когда частички вот этих оксида цинка и диоксида титана становятся очень маленького размера, они действительно на коже незаметны. Но они перестают отражать свет. То есть, понимаете mm -hmm. логику, да? Нам нужно не mm -hmm. только, чтобы они поглощали свет, это они в любом размерном диапазоне сделают, но и чтобы они отразили часть света. Это снизит риск избытка вот этого ультрафиолетового облучения. Mm -hmm. Поэтому слишком маленькие частицы, ну, маленькие это как? Нам никто их не укажет. Вообще это меньше 50 нанометров. Вот. Но этого нам mm -hmm. никто не укажет никогда, да, на, на коровчонке, вот. Мы просто должны понимать, что средство, да, должно иметь там SPF 50, какой-то суповой набор фильтров разных. Да? Вот я сейчас не буду грузить вас, какие фильтры хороши, какие плохие, потому что есть фильтры вредные, есть фильтры э, очень вредные, есть фильтры нейтральные. Да? Это тоже разные вещи. Это отдельная большая тема. Просто солнцезащитники это... Конечно, надо себе об этом отдавать представление, какие средства безопасны, да, какие компоненты у них безопасны. Но вот кто точно безопасен, это оксид цинка и диоксид титана, mm -hmm. когда они достаточно большого размера. То есть средство, если оно будет немножечко такое, знаете, с перламутровостью, с белесостью это хорошо для нас. Раз. Второй аспект. Что я еще выбрал бы? Я бы, безусловно, выбрал какой сценарий? Вечером, каждый вечер, старый добрый пантенол вам в помощь. Почему? Он немножко может гасить вот эти вот свободные радикальные реакции в коже. То есть, не важно, что вы не обгорели. Ничего страшного, что вы не видите. А может, уже какие-то первые признаки случились. Почему бы не воспользоваться этим пантенолом наружно? Бипантен, пантенол, пожалуйста. Это может каждый купить и первые 3-5 дней понаносить вечером. Вы немножечко будете гасить продукцию свободных радикалов. Вторая стратегия. Третья стратегия. Я бы, безусловно, использовал защитные кремы, содержащие растительные экстракты, потому что чаще всего эти растительные экстракты выступают как антиоксиданты. Нам это неплохо. Это нас не спасет. Антиоксиданты эти очень быстро по исследованиям, по ряду довольно большому количества публикаций, они быстро теряют свою антиоксидантную активность под действием ультрафиолета, но они гасят инфракрасный спектр, очень неприятный ультрафиолетового облучения, вернее, солнечного облучения. Да, ультрафиолетового, это УВА и УВБ. Есть еще видимый спектр света и есть инфракрасный спектр света. Вот, да? вот инфракрасные они гасят и немножечко могут погасить вот эту атаку свободных радикалов. То есть выбирайте на первое время многокомпонентные солнцезащитные кремы, которые будут заметны на коже. Плюс, что еще может в них содержаться из полезного, из того, что вот тем, кто боится запигментироваться, зайдет хорошо. Меланин. Есть разные линейки, я не буду сейчас их озвучивать, mm -hmm. да, где есть синтетический меланин, уже в составе введен. Они дадут некоторую такую коричневинку, это не всем нравится, но это хорошо вполне себе вот для отражения именно, да, mm -hmm. солнцезащитный, вот крем будет отражать тогда вот эти вот несчастные солнечные лучи. И что еще там может содержаться? Может содержаться оксид железа. Оксид железа, mm -hmm. он дает такую бронзовость, тоже не всем может понравиться, но он тоже хорошо отражает. Он определенные спектры ультрафиолета, да, определенные спектры света хорошо экранирует. То есть он не в чистом виде фильтр, он именно отражатель. Вот такой вот сценарий тоже хорошо бы использовать. Mm -hmm. Дальше. Все, что связано с дополнительным притоком кислорода к коже лица, будет связано с дополнительным риском большего выброса свободных радикалов да, mm -hmm. и больше шансов обгореть. Поскольку больше кислородов в коже оказалось, Ультрафиолет подействовал, больше этого кислорода превратилось в свободные радикалы, но ну, я очень так утрирую, mm -hmm. и получите, распишитесь больше рисков, да, обгореть, больше рисков сгореть. Это знает каждый. Вот два часа поваляться на солнце, как сосиса, или два часа побегать на интенсивном солнце, да, когда больше шансов обгореть, конечно, если ты там бегаешь. Вспомните виды спорта и вообще, где повышенные риски обгореть, это где? Ветер в морду и кардио все, что с этим связано, вы повышенно железно обгорите. То есть лыжи, яхтинг, да? когда и через поверхностный слой кожи, через эпидермис кислород приходит из-за того, что ветры, да? и еще интенсивная физнагрузочка. Поэтому надо понимать, что если вы хотите заниматься активно спортом, но боитесь пигментации, да, вот, то вам нужно все-таки в диапазоне с 10 до 4 вот, вот этот промежуток времени как-то вот ограничить, как-то вот не надо, да, вот как-то вот активность на солнце немножко убрать, то есть не надо выдавать какие-то сверхактивности. С другой а стороны, я... М? А плавание? Ну как, вы же приехали отдыхать, а не в погребе сидеть, значит а, ну... зачем приезжать? Да, то есть, конечно, Форматы, пожалуйста, плавайте водой буду. тоже как бы линза. Ну, вода определенные спектры экранируют все вот, Но ну, конечно, есть. Если... Если вы надумали провести 90% времени, так, сейчас мы немножко повисли, слышно меня? Нормально? Mm -hmm. Слышно меня? Да, сейчас да. Слышно, да? да, да то есть да. все хорошо у нас? Ага, окей. Да. Ну, то есть если, если вы 80% ну, вот времени саутики. вам удастся проводить под водой, да, да, да, вот, ну, это, конечно, похвально. Если вы такой вот интроверт и больше по дну морскому, с камнем, да, вот там вот путешествуете две недели, например, где-то там среди коралловых рифов гуляете, там, дружите со сменогами, не знаю, там, пещеру себя отыскали, это здорово, но это нереально, да. В принципе, плавать ну, плавайте, конечно, кто же плавать-то вот э, запрещает. Плавайте, э, гуляйте, играйте, если угодно, в пляжный волейбол. Просто помните, что чем больше времени вы будете проводить на солнце, да, вот э, в этот период времени, когда оно наиболее интенсивное такое, тем больше у вас шансов обгореть, и хотя бы вот э, защищайтесь э, э, в плане, э, в плане вот, солнцезащитных кремов, черт с ним, пусть у вас будет белесый нос. Э, да, не очень может быть симпатично, но зато это функционально, поверьте. Потому что, повторюсь, вот э, здесь... Если вас беспокоит вопрос пигментации, да, потому что вас может он не беспокоит, да и слава богу. Mm -hmm. То есть эстетика – вещь субъективная. Я не настаиваю ни в коем случае вот, на том, что всем нужно там, защищаться. Но если вас этот вопрос беспокоит, то лучше предпринять определенные меры. Какие еще это могут быть меры? Любая травма. Помните о том, что любая травма – это процесс долгого ремоделирования. То есть вот смотрите, что происходит, если я, ну, не знаю, там, например, не будем касаться косметологии, просто mm -hmm. у меня там, э, я не знаю, там сильно поцарапал лоб, ну, до крови, то есть mm -hmm. дошел в глубокие слои кожи, там, где есть сосуды, да, вот, и, например, у меня, ну, видимо, остался какой-то явный след. Вот, то что здесь происходит? Сначала вот эта брешь, которая у меня образовалась, она быстро закроется рубцовым коллагеном, он такой плотный, плохо организованный, но как бы уж не до жиру быть бы живу, дыру надо закрыть. Потом этот коллаген будет постепенно специальными клетками перестроен и замещен на те типы коллагена, которые характерны для данного участка кожи. Потому что разные mm -hmm. участки лица, к слову сказать, они имеют немножечко разную клеточную активность и немножко разные типы клеток. Это замечено в плане рисков рубцевания. Например, область предверия рта, она имеет одни риски рубцевания, у области лба совсем другие, и есть большие статистические данные, обследов... анализы, да, вот, больших исследований, где показано, что даже рубцуются разные участки кожи по-разному. А есть какие-нибудь вообще, э, кому сфартило представители флоры и фауны, вот, например, есть такая игольчатая мышь. У нее полностью, хоть ты шкуру с нее сдери, она восстанавливается без рубцов, даже волосы все вырастут. То есть, представляете, какая вот э, замечательная способность. Вот, вот такая вот, например. Нам такой способности не дано. У нас да. все долго, уныло вот, перестраивается. И помните о том, что вот эта перестройка после любой травмы идет 3-4 недели. Пока это идет, нужно что нам, по большому счету? Нужна хорошая сосудистая сеть для того, чтобы убрать все, что разрушилось, привнести строительные компоненты, да, чтобы все это перестроилось. И потом уже она перекроется. То есть повышенные подачи кислорода вот в эти 3-4 недели обязательно будет происходить. Простите, да. И мы, мы, в, этом, в, этом смысле, мы в этом смысле вынуждены действовать как здесь? В течение месяца, полутора месяцев после любой травматической процедуры, это вам скажет и косметолог, мы должны защищаться потому что от солнца. Потому что если мы попадем на активное солнце, у нас гораздо повышен риск пигментации. Поэтому если вы планируете что-то травматическое, связанное с кожей, да, то здесь будьте любезны планировать это не менее чем за месяц до интенсивного солнца. Если говорить про российские реалии, то, наверное, если вы склонны к пигментации, я бы февралем завершил любые лазерные процедуры, направленные на перестройку кожи. Это фракционный лазер, там, СО2 шлифовки, вот такие вот вещи. Если вы склонны к пигментации, да, вот опять же, еще одна стратегия. Дальше, за месяц-полтора до поездки в активные, на активное солнце, и вообще до наступления этого периода, если у вас есть пигментация, и она появляется раз за разом, я бы использовал системные интервенции, о чем я говорю. Определенные антиоксиданты. Есть большое количество ревью, обзоров, анализов это не я, мягко говоря, придумал, которые показывают свою эффективность да, вот в плане определенных компонентов антиоксидантной системы, которые мы безболезненно можем назначить внутрь, ничего не ухудшив, но улучшив потенциал. По большому счету, таких компонентов 4-5 хорошо изученных существует. И, в общем, дозировки, все это отлажено. это... Ну, мировая практика где-то с 20-25-летним опытом применения. То есть здесь мы говорим о доказательности высокой, о хорошем уровне доказательной медицины. И вообще пигмент хорошо изучен не косметологией, я сразу оговорюсь, да. То есть я не свои тут придумываю какие-то вещи. А за счет чего он так изучен? Первое, это, безусловно, онкология потому что меланома, родинка, да, это очень быстро растущая опухоль, поэтому она состоит из клеточек, которые как раз производят пигмент, из меланоцитов. Поэтому вокруг этих клеток танцы с бубнами не прекращаются, потому что кто победит эту несчастную меланому и, в принципе, возьмет под контроль рост, вот такой стремительный рост опухолевых клеток, тот получит колоссальные деньги и компании постоянно работают, постоянно совершенствуются, есть большие лаборатории, большие мощности. Это Бигфарма, да, у Бигфарма mm -hmm. есть деньги на это. Поэтому эти ребята уж точно вам не будут врать насчет того, как образуется пигмент. Им наплевать на, на эстетику, а они там для другого, да, вот все mm -hmm. это исследуют. Потом, опять же, меланин, я хочу напомнить, что это мощный антиоксидант, и он производится не только в коже. Это и зрительный анализатор, то есть глаз, да? это головной и спинной мозг, везде там нарабатывается меланин, потому что он классный антиоксидант. Поэтому с точки зрения вот медицины, такой медицины долголетия, он тоже очень хорошо изучен. Поэтому то, о чем я рассказываю, это не мои какие-то сумасшедшие там, придумки или истории. Это абсолютно как бы пласт, как на сегодняшний 2020 год лечит уже много лет пигментацию и как знают, как она образуется. Это даже вот я скажу, что вот у меня есть по этому поводу вебинары, да, у кого сейчас нет вебинаров, у меня, конечно, тоже они Я как раз и хотела подвести к этому, что недавно про пигментацию. Да, я этим давно занимаюсь, просто этой темой, и много ее довольно преподаю тоже вот в качестве, да, вот, ну, с несколькими компаниями крупными аффилирован, да, не буду их сейчас перечислять, у нас не в этом суть, вот, читаю независимые лекции, как тут, как пойдет. Вот, и, например, я рассылаю 50 статей связанных с пигментацией, да, таких ключевых, для меня самых таких вот интересных за последнее время. Это статьи, которые я отобрал вот за 10, там, не больше, чем 10-летний этап, промежуток. Сколько всего статей вот по пигментообразованию? Ну, я вот перелопатил, наверное, их, ну, больше 100 точно. Больше 100, наверное, 150-200 вот таких вот интересных. Сколько это в процентном соотношении из того, что выходит? Ну, процентов, наверное, 15-20. Я просто взял самые такие, ну, самые актуальные, вот, которые для нас актуальны, что нам делать с этим, да? Mm -hmm. То есть я к тому, что международный опыт, он большой. Там большие деньги, там большие исследовательские мощности, и мы можем им довериться, и большие исследования не коммерческие, не косметологические, которые показывают, что и как работают. Поэтому mm -hmm. вот антиоксиданты определенные тоже хорошо зайдут, да. Mm -hmm. Вот. А с какой mm -hmm. частотой а, стоит показываться врачу как раз человеку, mm -hmm. у которого а, пигментация. И как, по факту, выявить эту предрасположенность, чтобы заранее готовиться? Ну, то есть, конечно, показываться можно с любой частотой. Хотите, если прохаживаетесь мимо окон, там, или машите ему игриво рукой, там, если вам нравится, вот, демонстрируйте свою пигментацию. Да, например, вот да. Вот, пожалуйста, да, можете. Единственное, что минус у нас клиника – она такая, она практически частично на минус первом этаже, то есть я точно не увижу. Вот, то есть, хотя можно мне под помахать, там окно есть. Вот. Но, вот. Но глобально, да, каков алгоритм действия, если вы, получилось у вас пигментация? Mm -hmm. Первое, возвратившись домой, подобрать наружное средство, которое останавливает активность клеток, вырабатывающих пигмент. То есть наружный, солнце, наружный крем, который борется с пигментацией. Первое. То есть нам такой точно понадобится. Месяца mm -hmm. на два. Второе, к чему мы можем идти? Мы можем злосчастный пигмент побыстрее отшелушивать. Для этого мы можем подобрать средства, либо содержащие фруктовые кислоты, так называемые АХ-кислоты, да, mm -hmm. если кожа это выдержит, там более или менее интенсивные. Мы можем усилиться, взяв ретинол, то есть средства, кремы с ретинолом. Ретинол, он будет не только хорошо обновлять клетки, но и гасить Активность вот, образования пигмента. И вот, получается уже на восстановление. Да, то есть, вот, но ретинол здесь процент, и чтобы не переборщить, чтобы не получить дерматит, да, здесь нужно взвешивать вот за и против. То есть, мы должны mm -hmm. здесь, в общем-то, по большому счету, вот ну, аккуратничать немножечко, да, с этим. Лучше под контролем врача. Вот, дальше эшелон второй. Что мы можем подключать? Мы можем подключать, уже обратившись к косметологу, именно в, кабинетном, в кабинетных условиях, условиях клиники, мы можем подключить поверхностные пилинги или мезотерапию, это точно не будет в минус нам, да, если грамотно это спланировать. И дальше мы смотрим. За месяц-полтора мы в существенной степени осветляемся, убираем по большому счету вот этот эпидермальный пигмент и смотрим, что у нас осталось. Если какие-то пигментные пятна стойко остаются и не, даже не демонстрируют особых признаков улучшения и динамики, мы говорим, что это, скорее всего, глубокое залегание пигмента. Можно это посмотреть там на специальных аппаратах. И уже подключаем тяжелую артиллерию. Какого характера? Это аппаратная косметология. Это те же самые фотосистемы. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но это действительно работает, когда мы светом определенным заставляем этот свет поглощать, вот, как раз пигмент поглощает этот свет, Происходит переход световой энергии, да, вот в энергию кинетическую, все разогревается к чертовой матери, да. И после этого клетки наши погибают благополучно. Пигмент меняет свою структуру. Организм говорит: о, дружище, ты мне больше не друг! И начинает отшелушивать. Образуются такие шероховатые корочки, да, которые mm -hmm. показывают что мы пигмент добили он поменял свою химическую структуру под действием температуры, и теперь он нам не друг, организм решил от него избавиться. Вот, в принципе, такая стратегия, она оптимальна. Естественно, мы должны учитывать, что в наружные компоненты, они тоже разные да, в солнцезащитных средствах, не только, но и в кремах. Поэтому мы должны правильно составить, вот выбрать правильные средства. Не пересушить кожу, потому что иначе можем ухудшить картину, то есть подобрать правильно наружную терапию тоже. Вот. Не тратить миллионы на это, что тоже важно, да, потому что наружные средства – это не повод потратить там, десятки тысяч рублей на что-то такое супермодное. Нет, все должно быть довольно скромненько. Вот. Что еще можно подключить из формата дешево и сердито? Мезороллер домашний, то есть барабан с иголочками, и длина mm -hmm. иглы – это ну, максимум 0,5 миллиметров, лучше где-то 0,25 mm -hmm. И вот себя песочить по принципу снежинки в одну сторону другую, по диагонали, небольшими участочками, чтобы было не меньше 10-12 проходов. Один проход это туда-сюда. Отрываю периодически гаджет от поверхности. То есть не то, что вы там весь лоб там 10, 10 движений сделали и забыли да, об этом, как о страшном сне. Нет, mm -hmm. скурпулезно, в течение где-то минут 40, если вы будете таким образом себя вот обрабатывать, mm -hmm. вы тоже механически ускорите обновление эпидермиса. Но это я перечислил все стратегии, не значит, что надо все, всем этим воспользоваться mm -hmm. в одночасье, иначе вы, скорее всего, получите нарушение барьерных свойств кожи и проблемы в виде сухости, красноты и прочего-прочего. Вот, то есть это будет не очень приятно для вас. Вот такой вот момент. Так, слушай дальше. Да, у нас дальше. там а, как раз а, вопрос от зрителей, спрашиваю, это а пигментация, mm -hmm. это когда много веснушек, давайте мы расскажем, наверное, все-таки, а как это... определять пигментацию. Да, это веснушки – это чистая генетика, солнечная линтика. это, в общем, вещи, с которыми боле... бороться бесполезно, они будут появляться каждый год, mm -hmm. и, в общем, ну, осветлить их можно какими-то наружными средствами по осени, но надо понимать, что это просто вот веснушки и веснушки. Пигментация – это когда есть какое-то пятно одинокое или несколько пятен, которые вас сильно раздражают. То есть, когда это классические веснушки, я думаю, все веснушки видели, и могут представить, как они выглядят, проблем ноль. Есть еще иной несколько вариант, возрастной, и не только возрастной, кстати, это так называемые пятна кофейного цвета липофусцин. Они образуются на открытых участках кожи, декольте, кисти рук. У дядек, если лысая, голова, да, вот часто такие кофейного цвета mm -hmm. пятна. Они не уходят под действием наружной терапии совершенно, потому что это признаки так называемой катаболической недостаточности в коже. То есть что происходит? В глубоких уже слоях кожи, там, где прячется эластин, коллаген, вот это вот все, mm -hmm. да, замедляются процессы обновления, и кое-какие молекулы застревают. Они объединяются друг с другом и дают вот такое гаденькое прокрашивание. Этот липофусцин встречается, между прочим, в, куче в каких органах. Например, это неблагоприятный прогностический признак в плане различных деменций и так далее в нервной ткани, к примеру. Да? Вот тоже этот липофусцин там прекрасно откладывается. Он хорошо поэтому изучен, поскольку он чреват нервно-дегенеративными изменениями, да, вот как бы маркер такой неприятный. Вот mm -hmm. этот парень говорит о том, что в коже что-то начало все плоховато обновляться. Это может быть связано с разными ситуациями. Это не говорит о том, что у вас проблемы прям вот явные какие-то там с желчным пузырем, потому что некоторые почему-то сразу как-то, о, желчный пузырь. Но это может говорить о том, что у вас проблемы есть с желчевыделением, с а Желчоотток нарушен. Хуже всасываются жирорастворимые витамины, которые, да, очень сильно влияют на качество кожи. Вот, например. Mm -hmm. То есть, стратегически в такой ситуации, безусловно, да, надо проверить в том числе желчный пузырь. Ну, там довольно большой список чего надо проверить. Mm -hmm. Сейчас одну минутку я позволю себе закрыть окно, а то у нас там кто-то делает барбекю. Вот, и mm -hmm. я... И, ну, причем это у нас делают, да, и, в общем-то, я вот могу пока показать вам, да, видите, вот там... Вон там он где-то это происходит, вот, и я, в общем-то, наверное, потом устремлюсь, Да, потреблять эти конечные продукты гликации, то есть, в общем, да, возможно, съем что-нибудь жареного, вот какую-нибудь курочку, например, гриль или овощи гриль, овощи гриль, скорее, это я больше предпочитаю, вот такие вот вещи. Вот, ну вот, о загородной жизни поговорили, немножко развеялись, прогулялись, давайте едем дальше, да. Да, тогда такой вопрос... Вот мы диагностировали у себя пигментные пятна, мы их лечим. Какой угу. основной уход и можно ли появляться на солнце? М? То есть как в домашних условиях, ну то есть мы в принципе проговорили про уход в домашних да. условиях и как бороться. Что же делать нам теперь с солнцем? Ну просто солнцем... Просто защищаться как СПФ? Как-то жить. Первое, защищаться СПФ, да. Второй mm -hmm. момент, в период перед активным солнцем определенные антиоксиданты тоже, mm -hmm. да, вот назначать, ну, нужно их, безусловно, курсом применять, если вы хотите защититься дополнительно. Достоверно снижают и интенсивность пигментации, и простоту лечения в дальнейшем. То есть пигмент не такой интенсивный образуется. На этот счет есть много двойных слепых плацебо-контролируемых исследований, то есть исследований mm -hmm. с хорошей степенью доказательности. Да, здесь мы можем говорить о том, что это не чья-то выдумка, можно такие вещи применять, и это не будет дорого, поверьте. Вот, что еще я выбрал бы в качестве сценария? Контроль уровня витамина d витамин d он отвечает за очень многие процессы в том числе в коже это важно то есть витамин d очень здорово если вы его все-таки доведете до целевых значений дальше контроль избытка эстрогенов эстроген доминантность то есть доминантность mm -hmm. женских гормонов железяка даст вам дополнительные риски пигментации то есть если у вас mm -hmm. есть избыток эстрогенов то это ну по многим причинам плохо но один-два раза в год надо делать скрининг. Женские плавые гинеколог-эндокринолог грамотный вам в помощь. Да, безусловно. Это важный аспект. Дальше. Что-то еще я хотел перечислить. Безусловно, пользуются социозащитными очками, занавесочками дома. Почему? Угу. Потому что видимый спектр света, попадая в зрительный анализатор, никогда не сделает нас смуглыми. Не правда ли? Это мы все видели, да? Но видимый свет он вызывает выработку в головном мозге вещества альфа-меланоцит-стимулирующего гормона. Это такое вещество, гормон, да, который увеличит чувствительность клеточек, производящих пигмент, к свободным радикалам. И вообще к любым воздействиям, которые могут сказать о том, что, ребята, давайте насинтезируем пигмент. То есть, по большому счету, видите, как тонко все устроено. Мы только видим еще, что за окном недружественная среда, много ультрафиолета. И уже в головном мозге происходит сигнал о том, что повысить бдительность клеток. Поэтому, если вы будете использовать тренировки в машине, солнцезащитные очки, шторы дома, да, ну занавесочки mm -hmm. хотя бы легкие, тоже достоверно при стойких пигментациях это помогает снизить процент рецидивов и уменьшить процент рецидивов. При этом обращу внимание что невозможно очень быстро как-то форсировать антиоксидантную систему, разогнать ее, нам это и не нужно. То есть вот многие про, у нас про вот предшественник витамина А, про бета-каротин, да, про каротиноиды часто говорят, mm -hmm. что вот они помогают повысить ту дозировку ультрафиолета, который вызовет красноту. То есть делают нас менее восприимчивыми к ультрафиолетовому облучению. Исследования большие, которые этому посвящены, говорят, что такое происходит не раньше не раньше, чем через 3-4 недели приема. А многие исследования на протяжении двух месяцев принимали там испытуемые и да, демонстрировали такую, такую вот историю. Дозависимости эффекта тоже там нету, не ждите, потому что многие думают, сейчас я побольше хапну, и будет получше. Ничего подобного. Вот, например, 30 миллиграмм, того же бета-каротина достоверно улучшала прогноз в плане вот рисков обгореть, эти риски снижались. А, например, 90 мг наоборот обладала прооксидантной активностью и даже повышала риски обгореть. То есть здесь понимаете какая штука. Мы движемся от того, что все исследовано, все без mm -hmm. нас изучено. Пожалуйста, есть все исследования. То есть врач должен хорошо все подобрать, должен с головой быть человек. Да, не просто попейте вот это, mm -hmm. вот это и идите а он должен понимать, почему он это назначил в контексте международного опыта, чтобы была доказательная база хорошая этого всего, да? и дальше уже руководствуясь своим чутьем, э, наукой, емкостью, он уже такой классный, все нам подберет. Но в любом случае антиоксиданты тоже стратегия, которая нам нужны. Mm -hmm. То есть вот основные стратегии. Плюс еще какие стратегии? Посмотреть, вот просто забить в интернете, я сейчас не буду об этом угундеть, какие вещества усиливают риск пигментации. Оральные mm -hmm. контрацептивы мы уже сказали. Да, вообще ранены контрацептивы это сложная, большая тема, интересная. Вот, дальше все противовоспалительные, так называемые группы НПВС: аспирин, анальгин, найс, не мисил, mm -hmm. вот это вот все, да. Тоже диклофенак, аркокси, неважно, в общем, вот, и торговых названий я много перечислял. Эти ребята, некоторые виды антибиотиков тоже усиливают риски пигментации. То есть вы должны четко знать, какие препараты могут вам дурную службу сослужить. Плюс, если вы будете пользоваться средствами, которые немножечко отражают, вот у вас, в статье есть такой крем, да, немножечко защищают с СПФ, да, там, СПФ, по-моему, 15, насколько я помню, да, вот, -вот. вот, вот, я вот это будет правильная хотела... стратегия. Это будет правильная стратегия, абсолютно. Раз мы очень так глубоко разбираем, то хотелось как раз пройтись по составу. Крем называется Parcelan Skin, SPF 15. В составе есть очень сложные средства, точнее, вещества. Так, я сейчас буду читать. Читайте. Неоценамид. А -а -а. Это, да, это хороший парень, вот такой, довольно дружественный для нас. Он, это витамин относится к витаминам группы В, да, вот опять mm -hmm. же, вот вполне уместенный, мы можем увидеть в, комплексных, в большом количестве комплексных препаратов. Вот, если так, в двух словах, что он делает? Он неплох как антиоксидант, в большом mm -hmm. То есть он скорее как относится как к группе этот... антиоксидантов. Да. Mm -hmm. Так, едем дальше. Mm -hmm. Экстракт басвели. Есть mm -hmm. такой, тоже часто применяется, а, природный SPF-фильтр с а, спектром против УВА облучения, считается. То mm -hmm. есть бывает такой дружище, он нам смягчит немножечко а, выработку свободных радикалов в плане чуть-чуть вот, ну, выровняет картину, то есть нормальный, да, нормальный mm -hmm. вполне себе ингредиент, хороший ингредиент, mm -hmm. применяется и шелковица. Угу. Экстракт шелковицы тоже часто применяется. Экстракт толокнянки, экстракт шелковицы, да, это часто Я давайте не буду, наверное, про каждое действующее вещество рассказывать, угу. именно, что туда входит в состав, какой ну, там действующий глюкозамин остался. Н-ацетил, ну да. Вот. Ну, тоже почему бы да. То есть, по большому счету, что мы здесь видим по набору? Это не классические такие вот мощные фильтры, да, поэтому SPF ку угу. действительно увидим 15. Вот, мы здесь не видим таких прям вот игроков, ну, в плане вот, органических фильтров, которые бы такие были прям все по максимуму блоку, но мы видим хороший антиоксидантный набор, да, вот, возможно, немножко светоотражающий тоже видим там компонент, и таким образом, потому что я читал про этот состав, да, вот, и таким образом мы можем превенцию осуществлять таким кремом, и немножечко осветляющее действие, безусловно, он будет оказывать. Здесь нету таких прям вот ядреных, ребят, да, потому что, напомню, самые по степени ядрености, это, наверное, из компонентов, да не наверное, а точно, это гидрохинон. Но он довольно есть к нему вопросы, поэтому на территории РФ, например, он запрещен, да, там. на территории ЕС он запрещен, в Америке разрешен, в определенных концентрациях, в Азии вообще разрешен, там, концентрации ну, концентрация до бесконечности, например, да. А если помягче брать варианты, есть у нас арбутин или его вариант дизоксиарбутин, есть коевая кислота, азолаиновая кислота из таких вот осветляющих компонентов частых игроков mm -hmm. на этом рынке, да. Ну, еще компонентов 5-7, наверное, я их там сейчас не буду гундеть, перечислять, там вот, там mm -hmm. и группа антиоксидантов присутствует всегда, витамин С, глутатион там есть, да, еще несколько вот, которые, ну, помогают нам. Вот, но по большому счету вот здесь мы видим, что он не спасет нас полностью на таком интенсивном солнце, но легкое осветляющее действие и в качестве такого подготовки вот, для активного городского жителя, да, вот весной хорошо зайдет, хорошо зайдет. Это хороший состав на первый взгляд. В общем, то есть, опять же. одобрено Андреем Федоровым. Ну, Можно по крайней мере, мере, я не биохимик. То есть, видите, я не химик-технолог, имеется в виду. Mm -hmm. И я, к сожалению, не знаю много деталей. Я могу по ингредиентам рассказать. Еще важный аспект – это качество компании. Но у вас компания хорошая. Почему это важно? Потому что разные экстракты, собираемые на разных континентах или на раз... в разных частях даже одной и той же страны, показывали mm -hmm. иногда разное количество активных ингредиентов. То есть здесь важно, чтобы сырье было качественное. Вот почему. Вообще, напомню, что все фильтры, СПФ делится на две категории, да? но это не в чистом виде СПФ-крем, это скорее крем осветляющий, но глобально. Это неорганические или же физические фильтры. Ну чисто механические, это вот оксид цинка, диоксид титана, да, и органические фильтры или же химические фильтры. То есть, не надо думать, что органик – это то, что эко, био и так далее. Органических фильтров там такое дряни есть, что, о, мама не горюй, там и с эстроген действием, и с канцерогенным, то есть, каких только нету, вот, которые запрещены там во многих странах. То есть, не надо думать, что органические фильтры – это вот что-то такое очень доброе. Органические фильтры делятся на синтезированные искусственно и на природные да? вот у природных из плюсов есть антиоксидантный довольно выраженный эффект mm -hmm. и это хорошо и они здорово блокируют инфракрасный спектр солнечного света да? что тоже довольно немаловажно вот. поэтому по большому счету я повторюсь что вот, э, кремы в том числе такие на повседневный вариант которые содержат экстракты которые содержат антиоксидантный набор это хорошо для нас однозначно то есть слегка осветлиться защититься вот такой крем я думаю для этих целей прекрасно зайдет вот, вот э, по крайней мере, вот такая мысль. Опять же, вот я позволю себе высказаться, я очень сумбурен и довольно поверхностно сейчас разговариваю об этих вещах. Есть четкая структурность, как образуется пигмент, почему, что использовать конкретно. Я не могу не прорекламировать себя, потому что хорошо... Вебинар. Вот, сошел вебинар. вебинар, да, больше ста человек, его уже довольно давно, кстати, больше ста, вот он, ну, наверное, недели три, как я его выпустил, mm -hmm. вот, э, он хорошо действительно прямо вот зашел, и я знал, что он неплохо сойдет, потому что я много эту тему освещал, много читал на эту тему, то есть это я не то, что его создал тут за, на коленке за неделю, да это довольно долгий труд, поэтому если угодно, пожалуйста, у меня есть на эту тему посты, есть менеджер, пишите мне в директ совершенно без проблем, я вас, вам скину ссылку на то, что там содержится в этом вебинаре, пожалуйста, не торопясь, 5 часов чистой информации, 240 слайдов, Топ-10 моих там, продуктов по осветлению, солнцезащитные крема. 50 статей, вот, актуальных по этому направлению, все это там присутствует, вот, вы структурно, четенько, последовательно можете все для себя разобрать, если вам интересно погрузиться в тему пигментации, потому что я открою вам страшную тайну, я как человек, который интенсивно ездит по городам и весим, и, ну, вот, да, вы как пациентка знаете мою, да, довольно да. лекционную, большую активность, То есть у меня там максимум это 21 перелет у меня был за месяц, это, вот, я повторил этот рекорд в феврале, да, вот, mm -hmm. э, ну, это еще до карантина. Вот я могу сказать, что если вы думаете, дорогие друзья, что косметологи так хорошо осведомлены о пигментации, то вы глубоко ошибаетесь. То есть э, по вопросам иногда после лекций возникающих мы понимаем, что часть людей э, мажет что-то по принципу и вообще рекомендуют по какому принципу. Что было на полке, раз, в клинике там, и два, mm -hmm. ну, я там намазала этого, пятого, десятого. Такой пирог получился, я уже сама и забыла. Это вот просто из-за разговоров. То есть в этом смысле «Помоги себе сам» вполне работает. Не нужно становиться семи пяди во лбу каким-то суперврачом, но, по крайней мере, понимать, как это работает, посмотреть конкретные продукты, составить для себя выборку и посмотреть источники, на которые там опирается мировое сообщество, да, это неплохо, я считаю, поэтому всегда пожалуйста. Ну ладно, с самой рекламой я закончил. Да, продолжим. Да, пять часов мы все-таки в прямой эфир не вместе, и мне кажется, что мы очень обсуждаем, тему а, пигментации. У нас на самом деле от команды Ламбре к вам осталось парочка вопросов, не совсем связанных с пигментацией. Давайте. А, такой небольшой блиц. А какой самый такой запоминающийся совет вам дали в жизни, который вам пригодился? Пух, вы знаете, у меня Средняя память, средняя mm -hmm. вот То есть я такой бодрый и много сыплю информации только по одной причине, что я ну, постоянно ее повторяю и рассказываю. И каждый Еще день, день у меня... Об... <свят> да, наверное, вот, как бы для меня сейчас самое важное, наверное, что любую привычку можно ввести в систему и получать от нее удовольствие. Да, практически любую привычку. И вот если бы я годы, наверное, 4-5 назад бы начал более интенсивно каждый день читать литературу, да, наукоемкую, научную, то мне бы это пошло на пользу, потому что это, к сожалению, только, наверное, года два, два с половиной стало моей каждодневной привычкой, mm -hmm. которая заменила мне многие другие хобби, и при этом позволила мне, ну, скажем, получать от этого максимум удовольствия и выигрывать в плане науко емкости, в плане знаний, в плане конкурентоспособности. Потому что я каждый день что-то читаю, да, и, соответственно, пишу, конспектирую и складываю это. У меня там есть определенная система со всеми этими работой до лучших времен. Вот сейчас пришли лучшие времена, времени свободного стало много, я вот пишу, например, это все в лекции, да, перевожу. Uh -huh. вот. вот если бы мне кто-то дал привычку раньше, что э, любое дело если оно не совсем тебе отвратительно, если ты будешь делать регулярно, то за месяц полтора это вольется в такую приятную для тебя привычку, это бы мне помогло, вот сильно такой совет. А так, не знаю, оставаться честным с самим собой, наверное, ну, какие-то банальщины лезут в голову, но ну, это и так понятно. Там. Если бы вам сказали, что у вас будет один продукт, который вы будете кушать все время, всю оставшуюся жизнь, нужно было выбрать один продукт, какой бы это был для вас? Вы знаете, непривередливый не довольно я в этом вопросе. Что это такое? Наверное, ну, какой-нибудь рис бы ел и ел себе. Вот хороший, такой не, не очень полезный продукт, такой в массовом объеме, если его поджирать тогда. То есть на, далеко не уедешь на нем, честно сказать. Вот. Но с, с, одни овощи есть, один овощ это вообще с ума сойдешь там. То есть, перекосы всячески плохие, выбрал бы какой-нибудь, наверное, вот зерновое типа риса. Вот, то есть, вот, ну рис ничего, так зашел бы вот какой-нибудь, наверное, ну, вот. И я думаю, что будет ценным совет от вас, какие-то секреты, постулаты, ежедневные ритуалы, как выглядеть так же хорошо и свежо, как вы. Ну, я нельзя сказать, что уж очень свеж, да? мне, кстати, если кому-то интересно, вот, 37 лет, да, практически, ну, то есть, ну, вот как, как есть, так и есть. Могу выглядеть получше, если там сделан токсин. сейчас видите, вот у меня его там нет, например, но ну, выгляжу, и выгляжу как Плюс я из-за того, что бегаю, сейчас, видите, подобгорел несколько, вот очки вот видно, где закрывают, да. Ну вот, если говорить про советы какие-то, вот, да, про ритуалы, в первую очередь, красота кожи начинается изнутри, поэтому mm. безусловно, контроль 5-6 основных параметров в плане как работает организм, это гораздо важнее, чем любые наружные средства и походы к косметологу. Самое, наверное, главное – не толстеть и резко не гонять вес. Потому что, ну, потому что если вы будете гонять вес, вы получите необратимые изменения в подкожно-жировой клетчатке. Как это выглядит, можете посмотреть на те зоны, если вдруг, не дай бог, у вас есть целлюлит. Это финальный вариант того, к чему приходит, вот, приводит быстрый рост жировых клеток. Просто там это генетически детерминировано, mm -hmm. да? Вот. Ну, по ряду причин, не буду сейчас опять же вдаваться, но на лице вы получите точно то же самое, если будете гонять туда-сюда вес. То есть не mm -hmm. надо думать, что человек, который несколько раз набирал существенно и худел существенно, он не получил каких-то изменений, которые, если особенно у него есть склонность к отекам, которые не приведут в дальнейшем к ухудшению прогнозов его старения. То есть не гонять вес. И второй пункт, никому не верить. Ни мне, никому. То есть надо все проверять, надо читать, надо собирать информацию. Опять же, не надо делать из этого фетиш. Вы не врачи, не в этом смысла такого mm -hmm. глубокого, да, но, по крайней мере, поверхностно, вот, подсобрать информацию, чуть-чуть какие-то, возможно, послушать, да, вот, много же сейчас лекций, вот, какие-то такие вещи, общеобразовать, нет это хорошо, и для здоровья в целом, про анализы в целом, и про косметологию, в частности, вот, то есть mm -hmm. никому не верьте, это главный принцип науки, это первый нау наукоемкий постулат, ему мы следуем свято. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ну, в принципе, у меня вопросов нет, хочется сказать огромное спасибо за этот эфир, а, вам же... спасибо, что пригласили, очень благодарен, вот. и вообще сейчас такое эфирное время хорошее, вот. и, да. вот, и и вам, и Любе, потому что вас я горячо люблю как пациенток, вот. вы, повторюсь, спасибо. гости у меня нечастые, и нечего вам часто у меня делать да, вот, с точки зрения каких-то радикальных процедур абсолютно, тоже это главный принцип, лучше не до чем перья, вот это вот очень у -у -у. важно у косметолога, если вас нагружают там, вам 35 лет, а вам там предлагают сделать там, РФ-лифтинг, РДС, гиалуроновые филлеры и нити, я бы сильно задумался. То есть я бы так немножко сказал, подожди, окей, я подумаю об этом, и вышел бы аккуратно из кабинета. Да, возможно, у... возможно, да, у доктора просто не очень благополучный финансовый период, и как-то он вот за вас сильно зацепился, да? поскольку угу. косметология финансово-емкая отрасль, поэтому выбирайте тщательно специалистов, лучше не до чем перья в этом вопросе. И красота начинается изнутри. Это вот железный постулат. Дефициты, э, скрининги это наше все. Угу. Да, вот. друзья, мы обязательно сохраним эфир. Спасибо, что тоже были с нами. Постараемся Спасибо добавлять да, как можно э, чаще подобными, интересными эфирами. Также э, задавайте вопросы нам, задавайте вопросы Андрею. И пожелаем э, Андрею приятного аппетита. Спасибо, Спасибо да, уже, уже <с вроде <с дымы <с прошли, наверное, что-то там сготовилось или сгорело, но в любом случае можно уже пойти и поесть, и, пожалуй, этим я и займусь. Вот.